Приветствую всех из Финляндии, это будет Рум Тур. По дому, которым внутреннюю часть мы уже закончили, у нас осталось немного только по наружке. Но дом интересный, мне очень нравится, по идее, такой прагматичный, потому что э, заказчик, ну, скажем так, не молодых лет, там чуть-чуть за 50. И как бы, ну, вот какие решения и так далее, посмотрим вместе. Смотрите, я нахожусь на входе, то есть стоят розеточки коробки, понятное дело, ревизия. Это от плиточников здесь еще пока. И вот эта ниша, ниша, она для шкафа. То есть будет здесь шкаф. В доме, как обычно, есть вентиляция принудительная, приточно-вытяжная. За вот этой стенкой э, там котел находится, в общем, все техническое оборудование. Отдельный вход, отдельная дверь. Проходим дальше. Справа у нас санузел. Это туалет, который на входе, ну, как бы такой, не для гостей, ну, такой по-быстрому, если надо, и удобно, чтобы было. Дальше мы проходим в комнату хозяйки. О ней я уже снимал видео и так далее. Просто здесь интересно сейчас посмотреть из-за того, что есть... Есть уже кафель и так далее, более-менее понятно. По этой стенке будет стоять мебель. Комната хозяйки очень большая. Также присутствует вентиляция, отверстия, коробки, розетки, светильники и так далее. Потолок сделан, потолок МДФ. На полу кафель, плинтус, соответственно, гидроизоляция и так далее. Очень нравится то, что насколько прагматично, скажем так, выполнено это выход, но ну, это стандартная схема, но только разница в том что сейчас откроем вот. разница в том, что здесь над каждой дверью есть крыша в этом доме. это очень удобно то есть небольшая терраса можно после бани выйти посидеть скажем так. Это дом, вот этот дом, это я уже показывал, Румтур там делали, мы его доделали, то есть тут два соседних, и еще один мы здесь рядышком тоже делаем. До него тоже дойдет очередь, тоже интересный дом. Смотрите, дальше... Свет пока еще не настроен, но я, наверное, какие-то перебивочки поставлю. Это душ, душ, вот напротив он будет как раз, и здесь сауна, баня. Будет полностью стеклянная стенка от верха до низа. То есть сауна мне нравится, здесь альха, поэтому она как бы, ну, скажем так, самая Самое идеальное для всего. И вот, кстати, заказчик спрашивал меня, стоит ли покрывать сауну чем-либо. Ну, я им сказал свое мнение, конечно, что не стоит ничем покрывать. То есть, тем более, они тут без веников ходят. Ну, просто погреться этого достаточно. Также присутствует эта вытяжка 125 в душе. И одна... Так, где тут? Да, с этой стороны будет печка, поэтому здесь будет приток, там будет вытяжка. Внизу в данном случае не делаются, здесь особенность, я вот немножко сначала там даже пере, проводочки переделывал. Думаю, как так странно, электрики не обратили внимания, что баня с этой стороны, а с этой душ. Вот, и поэтому они как бы здесь расположили, я перетянул все на ту сторону, потому что в моем случае обычно идут эти светильники всегда в парной. А здесь я, то есть Туда провод все наладил, думаю, возьму электропроект, посмотрю, уже когда дело дошло, каркас собрал и так далее. Думаю, надо смотреть, как располагаются светильники. В итоге получилось так, что а в проекте-то я увидел, что они в душе, а в бане нет. В бане всего лишь вот этот провод внизу. Все, это будет подсветка. Внизу, соответственно, стеклянная дверь. Ну, стена и ну как бы полностью стеклянная стена там светильники, здесь окно этого достаточно. Если захотите, я смогу я могу сделать видео которое, в котором расскажу про вот свое мнение про вот эти вот стены стеклянные. это сейчас тренд. но как обычно вы знаете меня, что я знаю темные стороны этого всего поэтому, если интересно, давайте, пишите комментарии, активность проявляйте, и будем тогда расскажу вам. Смотрите, дальше проходим. Здесь сейчас процесс идет, мебель, собирается, ну, сегодня выходные, понятное дело. За холодильниками находится печь, труба, соответственно, наверх. И вот э, печи всегда в Финляндии, ну, я не знаю, бывает, конечно за редким исключением, но бывает жестяные ставят просто чтобы, вот, ну это чаще всего если там женщина одна в возрасте примерно вот так вот, да, ей с дровами заниматься особо не хочется, но просто иногда пожечь костерчик, грубо говоря, вот так и все, значит, это нижняя комната, да, вот я сейчас панораму чуть-чуть покажу, она слегка темноватая, сейчас солнечно, солнечно на улице, поэтому светло, когда чуть пасмурно, то здесь, конечно, ну так, потемнее, сейчас еще хорошо стало из-за того, что белые стены, поэтому солнце добавилось, света добавилось, а когда вот изначально гипс здесь был тем более крепкий, а он такого коричневатого цвета, поэтому, ну, так, было мрачновато, но я сейчас объясню, потом попозже чуть-чуть, почему я считаю это нормальным. Ну, здесь есть окна и так далее, то есть, все по большому счету нормально. Вот, здесь у нас кухня. Ну, дизайн мы не будем обсуждать и так далее, то есть, это кому как нравится, кто как хочет, так и извращается, поэтому по большому счету я на такие вещи, вот как, как вот Цвета или там еще что-то, мне вообще уже много-много лет без разницы, абсолютно, здесь также дверь и также и точно также есть крыша над дверью, это вот особенность, редко такие дома встречаются, поэтому здесь интересно, э, тут понятное дело, Значит, там вытяжка, не знаю, что там будет, приток или вытяжка, вот с той стороны, здесь тоже не знаю, что. Но вот смотрите, я все время говорю, на кухне нельзя гофры или еще чем-то. Это вытяжка кухонная, которая идет просто на улицу, выброс воздуха с кухонной вытяжки. Вот она здесь у нас... Это, видимо, подсветка, подсветочка, и все, и эта труба в перекрытии, в чердачном и так далее, там вся идет закрыта каменной ватой. Так, а, ну, давайте откроем какой-нибудь шкафчик. Ну, такую, да, тут приборов можно много всяких разных разложить. Пойдемте наверх. Значит, вот она, духовка здесь. Плита. Плита у нас здесь. Все накрыто, это хозяйство э -э -э, мебельщика. У него здоровенный микроавтобус приезжает. ну прикольный дядька, мне нравится. Так, пойдемте наверх. Значит, прежде чем мы поднимемся наверх, хочу сказать сразу. Вот такой принцип одномаршевой лестницы, вот шикарный на самом деле. Любую мебель занести, потом в эксплуатации, все намного удобней и грамотней. То есть, ну, хорошее, хорошее решение. Я бы так сказал. То есть, вот смотрите, зал очень светлый, внизу зал темный, но при наличии вот этого зала светлого, я как-то вот, было темное, скажем, темновато внизу, я понимал, что здесь есть светлое место. То есть, то же самое, балкон, тоже дверь, и там крыша. Там есть крыша над балконом. Здесь у нас комната хозяйская спальня. Я тоже уже упоминал о том, что шикарного такого плана сделать окно. Здесь будет спинка кровати, кровать в эту сторону, и ты лежишь, просыпаешься с утра и, грубо говоря, смотришь в окошко. Почему не шедевр? Классно, мне нравится. Также есть приток, это не мастер-бэдрум, это гардероб открытый. Он без двери, без ничего будет. И здесь присутствует вытяжка. Обязательно делается вытяжка в гардеробе, какой бы он размером не был. Вот еще раз дом, который мы делали раньше, ранее. Вот в том доме есть второй свет. Да, которая показывал ну, такого шахтового лифта, э, типа, точнее, как шах, шахта лифта. Здесь вот все-таки человек не стал делать. И вот опять же, смотрите, здесь соточка вентиляция, это вытяжка. И 125-я на приток идет. Соответственно, порога не будет у двери. Под дверь будет остаток воздуха улетать и будет распределяться здесь. Здесь потому что будет 100% и вытяжка, и приток, и так далее. То есть все с этим нормально. Так, идем дальше, смотрим. Смотрите, вот это санузел второго этажа. Здесь раковина, которая присутствует, здесь будет унитаз. Все, никакого не душа, ничего здесь нет. Шкафчики, ящички, санузел достаточно большой, очень большой санузел для толчка. Ну так шикарненько, скажем. Вот, идем дальше. Здесь у нас комната с странной, скажем так, со, со странной <laughs> планировкой, немножко скошенная такая стеночка про стенок. Вот здесь есть мебель. Это ревизия. Видите, в нахаловку, прям шкафу выстрелили и все, ничего страшного в этом нет. Шкафы. Еще, это какая-то небольшая, я не знаю, кровать тут не поставишь, ничего, без понятия. Хотя она позиционируется как спальня. Вот это у нас кондиционер, будет висеть здесь это слив для дренажа и это вторая спальня на верхнем этаже заходим вот наш вид из окна там видите люди сегодня воскресенье люди работают там что-то свой дом облагораживают что-то делают крыши похожие достаточно крутые вот по этой стороне а можете смотрите по этой стороне да, крыши крутые Сейчас камера показывает, а напротив, вот тот ряд домов, там уже идут крыши более пологие. То есть, вот так сделано. Здесь тоже самое. Кровать можно поставить на, под окном. И будет удобно, и светло, и удобно. Хорошее решение, мне понравилось. Я э, такое пока еще нигде в проектах не встречал. И здесь есть шкаф, свой. Вот и все, по большому счету. Дом просторный, террасы, выходы и так далее, двухэтажный. Спальни, по сути, только две. Все остальное – это какие-то помещения, пространства. Ну, вот так вот. Сейчас посмотрим здесь, в этом доме, еще и техническую комнату. Ну, это не техническая комната, а где находится... Ну, скажем так, в российском варианте это, наверное, как котельная. Здесь будет коллектор для холодной горячей воды. Есть счетчик. Счетчик, как правило, сейчас уже вот последние. Ставят такие, я уже показывал, но здесь электронные стоят. Счетчики. Котел. Это тепловой насос, который э, по системе. Воздух. В общем, воздушный. Кому интересно, пожалуйста, смотрите, как здесь выполнено и что. Это кондиционер. За стенкой вот за этой там санузел. Здесь у нас за стенкой коридор, начало коридора, электрощит. Электрощит Потолок еще нужно зашить А здесь у нас Коллектор Для теплых полов Вороночка для слева кондиционера будет Вот оно все работает Все хорошо Здесь будет вент-агрегат стоять. Попозже. Ну, еще кафель здесь будет делаться. Поэтому вот так вот. Здесь еще хочу немножко показать. Это Вот это главный вход. Здесь техническая комната с оборудованием. А это кладовка, так называемая. Она холодная, она не отапливается. Просто для того, чтобы что-то хранить и проход на самом деле достаточно нравится мне эта планировка и здесь очень хорошо то что ты заходишь все время под крышей находишься то есть нужно еще зашить потолок и так далее но ты попадаешь именно в гараж не гараж а автоновес и все и вот здесь проход это очень грамотное решение я считаю Отлично. На этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!